Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко. Я независимый партнер корпорации Фухоу. Я благодарю вас за подписку. Сегодня я расскажу вам об удивительном продукте. Это эликсир 3 драгоценности. В моих ранних видео я как раз рассказывала о системе самовосстановления организма, в которую входит всего лишь 9 наименований препаратов. Так вот, одним из них является эликсир «Три драгоценности». Почему же именно так он назван? Дело в том, что в составе этого препарата три основных составляющих. Это высшие грибы, гриб кордицепс, гриб линжи и вытяжка личинок горных муравьев. Это... Грибы рода кордицепс относятся к спорынивым и являются паразитами насекомых а также значительно реже пауков и грибов. Цепс китайский обитает на личинках бабочек и семейства тонкопрядов в районах различных провинций Китая. Но высококачественный кордицепс находится лишь в труднодоступных высокогорных районах. Только в таких условиях при низких температурах и недостатке кислорода можно избежать смешения с грибницами других грибов. Кордицепс со своим уникальным жизненным циклом издавна привлекал внимание жителей Китая, называвших его дунчунь сяцао – зимой червяк, летом трава. История применения кордицепса для укрепления здоровья и профилактики заболеваний насчитывает уже более 1200 лет. Кордицепс стал использоваться как лекарство во время правления династии Цин для лечения хронического бронхита, бессонницы, гипертонии, пневмонии легочной эмфиземы и туберкулезе. Применялся для снятия усталости и слабости после болезни, при анемии и кашле. Несколько веков назад в трактате по китайской медицине «Новая фармакопия» так описывались его свойства. кордицепс китайский имеет вкус сладкий, свойства нейтральные, сохраняет легкие, улучшает почки, питает костный мозг, останавливает кровь и мокроту, унимает кашель. В состав кардицепса входит кардицепин, полисахариды кардицепса, демонитол, кардицептик, аденозин, микроэлементы. Кардицепс способен восстанавливать клетки печени и почек. Также кардицепс очищает весь организм от токсинов, помогает при аллергических состояниях, восстанавливает энергию страдающего организма, то есть омолаживает организм. Вторым составляющим эликсиры три драгоценности является гриб линджи. Этот гриб многим более известен под японским названием рейши. Он широко применяется в современной медицине, достаточно хорошо изучен. В древних китайских легендах он считается чудо-лекарством, которое избавляет больных от смерти и дает людям энергию, чтобы жить долго. Установлено, что линжи содержит такие компоненты, как полисахариды, полипептиды, 18 аминокислот, Витамины, жирные кислоты и многое другое. Известно, что линжи помогает при гипертонии, обладает успокаивающим действием, расслабляет мускулатуру, подавляет судороги. Третьим составляющим эликсира три драгоценности являются горные муравьи. Они называются черная лошадка. Муравьи это удивительное насекомое, представитель одного из крупнейших и наиболее процветающих семейств насекомых природного мира нашей планеты. С древних времен люди с особым интересом изучали воздействие муравьев в медицине, принимая в пищу личинки муравьев. В настоящее время многие научно-исследовательские центры в течение нескольких лет практическим путем пришли к эффективному применению препаратов из муравьев для успешного лечения ревматоидных артритов. Также обнаружено, что препараты из муравьев довольно успешны в возвед... воздействии на организм при некоторых хронических заболеваниях. Например, гепатит В и С, диабет и другие. Я рассказала вам о трех составляющих. Это, можно сказать, основные составляющие. И, конечно же, эликсир «Три драгоценности» содержит в своем составе очень много микро-макроэлементов. И не буду более так подробно говорить об этом. Можно прочитать все это в литературе. Вот так вот выглядит эликсир. Три драгоценности. Коробочка состоит из четырех флаконов. Сейчас мы откроем это. Упакованы они очень красиво, так с любовью. Каждая коробочка, значит, флакон еще и в каждой коробочке. Вот в такой мягкой постельке лежит. Вот, видите, в такой такой постельке. Вот. Эликсир, три драгоценности. Коробка состоит вот из четырех флаконов и четырех трубочек. Трубочки очень легко значит, это все извлекается и прокалывается. Не нужно, не, не нужно вскрывать флакон, крышку, а нужно всего лишь... Проколоть вот, трубочкой. И все, цель достигнута. Сболтать флакон и все это можно принимать. Вытягивать из флакона через трубочку питательное вещество. Вот. 30 мл флакон. Ну, если учесть, что мы принимаем по 2-3 по мл под язык. То есть под языком у нас находятся сублингвальные сосуды, которые сразу несут. Питательное вещество в центральный круг кровообращения. Поэтому наиболее эффективный прием именно вот при рассасывании под языком. Основное воздействие препарата <как> убирает ревматизм, ревматоидный артрит. Ревматоидные заболевания относятся к аутоиммунным заболеваниям. Препарат из муравьев способен регулировать иммунные функции организма. Оказывает очевидное действие при гепатите В, С. Гепатит В – это заразное заболевание, вызванное заражением вируса гепатита В. Относится к хроническим заболеваниям. Уникальное воздействие при сахарном диабете. Сахарный диабет также относится к хроническим болезням недостаточности. Далее, стимулирует рост вилочковой железы. Функция вилочковой железы является продукция и активизация созревания Т-лимфоцитов, устраняет серьезные последствия воздействия радиохимиотерапии, восстанавливает функцию почек, рекомендуется людям страдающим ревматизмом, ревматоидными заболеваниями, больным и носителем гепатита В, больным диабетом, больным раком, при радиохимиотерапии, людям с ослабленным здоровьем и часто болеющим людям. Прошу обратить внимание мужчин на этот препарат, так как эликсир три драгоценности очень хорошо восстанавливает половую функцию Продукт Регулирует обмен веществ, восстанавливает баланс. Ощутимый эффект наступает уже с нескольких флаконов. Быстро восстанавливает даже после серьезных физических нагрузок. Древняя рецептура плюс современные нанотехнологии позволили получить продукт мягкого и вместе с тем очень сильного регулирующего и восстанавливающего действия. Детям принимать данный препарат не рекомендуется. Дорогие друзья, сегодня я вам рассказала об удивительном продукте. Это эликсир три драгоценности. Еще он удивителен тем, что является мощной профилактикой онкологии. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующего видео. До новых встреч! С вами была Ольга Павличенко.